Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим греческое блюдо Фако Ризо. Это чечевица с рисом. Для этого нам понадобится чечевица зеленая, рис длиннозернистый, томатная паста, репчатый лук, масло оливковое, соль, перец черный и тмин. Чечевицу перебираем, промываем, заливаем водой в соотношении 1 к 2 и доводим до кипения. Когда наша чечевица закипела, добавляем томатную пасту, перец и соль. Все хорошо перемешиваем. Даем закипеть. Когда наша чечевица вновь закипела, добавляем рис, промытый, и добавляем тмин. Если есть необходимость, добавляем еще воду. Когда довели до кипения, переключаем на медленный огонь и варим 20 минут. На оливковом масле обжариваем лук. Наше масло разогрелось, обжариваем лук до золотистого цвета. Наше блюдо готово, используйте его как гарнир и как теплый салат. Приятного аппетита!